Здравствуйте, друзья! Вот уже более полугода мы с вами являемся свидетелями активной фазы боевых действий на Украине в рамках российско-украинской специальной военной операции и Украино-Российской войны. За это время мало что изменилось в идеологических плоскостях обеих противоборствующих сторон. С российской стороны это идеологема Путина про один народ, ведущая к оправданию оккупации России независимого украинского государства. А с другой сказки о былом величии Киевской Руси, историю которой якобы незаконно присвоила или даже украла Россия с требованием признать эту незаконность и вернуть России ее историческое наименование «Московия». За прошедшие полгода никакого сдвига в идеологических позициях сторон не произошло, хотя и с одной, и с другой стороны потери главной декларируемой сторонами ценности человеческих жизней неизбежно растут. Такое бедствие в виде пылающего пожара на европейском континенте, грозящего перекинуться на Европу и на весь остальной мир, вряд ли оставит равнодушными всех тех, кто является невольным свидетелем, происходящего взаимоистребления граждан двух некогда союзных государств. И над всем над этим нависла зловещая тень русского мира, стоящего на коленях и отчаянно стремящегося встать на ноги, чтобы не ползать, а ходить. Несмотря на декларируемую борьбу против русского мира, украинские идеологи ничуть не смущаются тем обстоятельством, что сами они провозглашают себя наследниками этого же русского мира, столицей которого они считают Киев, названный в 862 году Олегом «матерью городов русских». С другой стороны, российские идеологи русской идеи ничуть не смущаются тем, что в качестве Герба российского государства, претендующего на руководящую и направляющую роль на всей территории бывшей Российской империи, является герб Византии, иностранного государства, никогда не входившего в состав русской державы. Такие обстоятельства заставляют задуматься о том, а сколько вообще существует русских миров. Например, в интерпретации Владимира Путина и Владимира Гундяева русский мир представляет собой три единства – россиян, украинцев и белорусов. Тогда как в интерпретации Владимира Зеленского единственным субъектом, имеющим отношение к Руси, а соответственно и к русскому миру, является Украина, а Россия в данном случае представляет собой лже -русь, истинное наименование которой Московия. Теперь мы с вами можем открыть счет субъектам, идентифицирующим себя как Русь. Первый – Россия, считающая себя наследницей русской государственности и использующая в качестве государственного русский язык. Второй – Украина, также считающая себя наследницей русской государственности, но в качестве государственного использующая украинский язык, который называют русской мовой. Третий. Беларусь. Считает себя составной частью Руси и в качестве государственного используют белорусский язык. Внутри каждого из этих субъектов гнездятся еще ряд субъектов, имеющих самостоятельную идентификацию. Например, в Украине таких субъектов два. Первый субъект ассоциирующие себя с Русью, использующий русский язык, но отделяющий свою государственность от российской. И второй субъект, также считающий себя наследницей Руси, использующий русский язык, но не отделяющий свою государственность от российской. Таким образом, мы насчитали уже пять субъектов, ассоциирующих себя с Русью три из которых дислоцируются в Украине, а остальные два в России и в Беларуси. Пойдем дальше. В Беларуси есть еще один субъект, расположенный за ее пределами, но ассоциирующий себя с Белоруссией и с Русью, но не признающим лидерство теперешнего ее главы Александра Лукашенко. Этот субъект возглавляется Светланой Тихановской. Итого 6. А теперь, если повнимательнее присмотреться к России, то можно разглядеть еще и седьмой русский субъект российских либералов, также ассоциирующих себя с Россией и Русью, но не признающих лидерство теперешнего президента России Владимира Путина. Таким образом, по нашим подсчетам, существует 7 различных субъектов, ассоциирующих себя с с русским миром, два в России, два в Белоруссии и три в Украине. Из этих субъектов, страдающих нарушением идентичности с диссоциативными проявлениями, три – украинская с украинским языком, белорусская, не Лукашенко, и российская оппозиционная борются против других трех – пропутинской, российской, про Лукашенковской белорусской и пророссийской украинской. Седьмой субъект проукраинский русскоязычный также борется против пропутинского российского субъекта и его союзников, но также противостоит и украинскому украиноязычному субъекту. Носители русской идентичности развязали межсубъектную войну, похожую на ту которая имела место в период русской оккупации территории первого христианского государства на территории Украины, Великой Болгарии. В данной ситуации вполне уместно было бы использование психотерапевтического инструментария у врачевания вооруженного конфликта, поскольку налицо признаки нарушения национально-политической идентичности противоборствующих сторон но наличие омрачающего интеллект-фактора властных полномочий вместо заповеданного Христом служения ближнему и презрение к правовой технике регулирования спорных вопросов дает основание сделать неутешительный прогноз о невозможности завершения конфликта в ближайшем будущем. Каждый из семи субъектов, ассоциирующих себя с русским миром, не в состоянии признать незаконность оккупации Русью территории Украины, где в VII веке на протяжении 50 лет существовала Великая Болгария, возглавляемая христианским лидером ханом Кубратом. Ни один из противоборствующих субъектов, ассоциирующих себя с русским миром, не желает забрать свои идеологические манатки – и искоренить из своих политических доктрин русскую идеологию. А покуда русская идея господствует в головах конфликтующих сторон, никакой надежды на урегулирование конфликта, унесшего десятки тысяч жизней, нет».